Всем привет, на связи Фесерк, и сегодня мы вместе с Делом продолжим играть в игрушку City Battle Virtual vs. и батлить мы будем бомберами. Всем желаю приятного аппетита и шикарнейшего просмотра данного видосика. Ну что, ты готов? Угу. Хватаю он готов! -у -у -у -у -у -у. А, он конечен. Да. да. Ты где вообще? Я ломаю стекла <связывается> ой ой ой ой ой ой ой ой ой серьезно Ху. блин засосала там вообще жестко да. Да, я думал все мне хана но нет что-то меня спасло да <смех> попади да называется. <смех> ой опять засосала засос... а, засосала засосала да я забываю эту штуку нажимать. Так, меня все тянет на пробел. Но тут shift у нас, да, надо помнить. На у нас Да, да, я вижу тебя. Я ломал стекло. И где то ломал стекло? Где ты вообще ходишь? А, понял. Да ты там, господи. Дай мне стекла поломать. И где ты вообще ломаешь стекла? Ты мне можешь объяснить? Вот. О, здорово. Опа. А что, стекло сломалось, да? Я вам. Лом... где ты, господи? Выходи на крышу драться. А, серьезно я же нажал кружку серьезно ясно у нас крысит я понял Окей. я вышел на крышу и дал сразу ты крысишь я не крышу вот выйди на крышу выйди лечу Да блин, полет на другую кнопку. Серьезно. фу -ху -ху. Серьезно, Последняя гранаты не хватило! Такая же фигня! Последняя гранаты не хватило! Ясно, Жесть! Ясно. Что не так чуть-чуть а, <прыл> чуть-чуть <прыл> чуть-чуть не считается так чё за прикол перезарядка Где-то у нас. Где-то. Ч ⁇ -то, -то улетело на крышу. <звы> <звы> Ой, я лечу. И топливо конец. Так. Да-да езжать воздух щиток блин почему я его не могу нажать тоже не успеваешь Промахнулся, опять ты -то убегаешь? Топлива нету. Не волнуйся, Не я Да почему щиток не ставится? Не знаю. Или он на другую кнопку. А я не знаю, какой ты жмешь. Я жму мышку. Нет, не на мышку, поверь. Все понятно. Ясно. Браков мысли сходятся. А -а -а. так ладно учились существоовать уже хорошо а позже -а -а, О! Серьезно! Серьезно! Капец! Просто серьезно! Фью. Окей! Как-то потно! Как-то очень потно! Да серьезно! Ясно, ясно, офицер. Что не так? Пошел в жопу отсюда. Серьезно! Фу! Ясно, ясно. Живем. живем! Самое ясно, главное тебе. жить. Фу! Крыси мы не живем. Почему у нас битва? Какая битва? Ты постоянно прячешься? Почему прячусь? ай яй яй ешка Только ты ты на на крышу ты ты получил мышу. Ну, как такой, шишу по мышу <звук> так яй яй яй Но где ты на крыше что? А? Ах ты, зараза! А, -а, а серьезно <фу> битва перезарядка Живем, живем, живем. А, стекло долбанное! А, вот я... такая Стас, вот потная каточка вам. у нас вышла вместе с Делом. Ну а вам, если понравился видосик, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте видосик в лайки, пишите комментарии и прожимайте колокольчик. С вами был офисер Кибел. всем огромное спасибо за внимание и всем пока.